Привет, друзья! Привет, друзья! С вами канал Джека, как вы уже поняли. Я решил для вас очередную серию роликов снять. Про свой родной город, Зеленоград. Сейчас я в парке нахожусь. Где когда-то я маленький, совсем вот, друзья, вот такой вот маленький. Даже меньше. Где я когда-то маленький гулял с бабулькой. Ну, с мамой я здесь тоже гулял, с папой я в другом парке гулял а может быть здесь и тоже друзья но я уже уже не помню точно Поснимать себя поснимать этот город прекрасный красивый который называется друзья зеленоград от слова зелень зеленый град еще его называют этот город тут уже очень древний ему уже 60 лет если не ошибаюсь хочу вам показать всю эту красоту Друзья, вообще даже у меня нет слов опять ностальгия знаю точно что э, видео будет крутым классным лично для меня потому что для меня это ностальгия память может вообще этот парк весь как-то дерево спилят и какие нибудь здесь новостройки поставят друзья вот такую я увидел белку в парке где мы с вами гуляем сейчас она по ветке бежит прыгает видимо она меня услышала, вон видите, друзья, какая белка. Я не знаю, что это за гриб, пишите в комментариях. Я давно у вас бабулька уже грибы не собирал, поэтому давайте еще раз его посмотрим. Ну, пахнет, пахнет нормально. Ну, в принципе, наверное, и поганки пахнут нормально. А отравиться можно и наш мир друзья а у меня пока я жив у меня останется этот видеоролик это видео я его буду смотреть и друзья наслаждаться друзья вот такое вот озеро красота да как вам кажется красиво даже мне не вот мне лично кажется друзья что здесь даже можно какую-нибудь картину писать так вот завалиться завалиться вот так вот развалиться да и любоваться любоваться друзья кто-то гуляет любоваться вот этим видом короче друзья если вам нравится то что я снимаю подобные видеоролики про природу про места из моего детства про этот город прекрасный зеленоград зеленый град то прошу вас поставить вот такие вот жирные лайки вот, можно два, можно 4 сразу вылепить а можно друзья 10 а можно 20 а лучше чем больше тем лучше ну и конечно какие-нибудь ваши интересные комментарии чтобы видео поднималось вверх и другие люди которые э, не подписаны на меня на мой канал а на наш с вами вернее посмотрели данный видеоролик и насладились привет друзья Привет, друзья! С вами канал Джека, как вы уже поняли. Я решил для вас очередную серию роликов снять. Э, про свой родной город, э, Зеленоград. Сейчас я в парке нахожусь. Э, где когда-то я маленький, совсем вот, э, друзья, вот такой вот маленький. Даже меньше. Гулял. Гулял. Э, вот велосипедист, кстати, катались Очень красиво все наверно видели, сзади меня ехал дяденька на велосипеде его даже не заметил вот, короче, друзья я хочу снять для вас серию роликов, вернее, их для себя если я куда-то далеко уеду а может даже вообще из России смотаюсь, да, как многие сейчас делают то у меня останется какая-то память об этом городе где я родился и вырос, я конечно буду сюда приезжать, друзья, но мне может быть захочется в любой момент включить видео на короче включить видео на плей нажать видеоролик и и как бы посмотреть посмотреть э, себя э, город мой чтобы как бы вспомнить э, Вообще что то Друзья, может мне захочется на плей нажать и посмотреть э, в любом уголке мира, на свой родной Зеленоград, на экране э, телефона или монитора, компьютера или на большом-большом телевизоре, друзья, посмотреть э, свой родной город, парк, где я когда-то маленький гулял с бабулькой, ну с мамой я здесь тоже гулял, с папой я в другом парке гулял, а может быть здесь и тоже, друзья, но я уже уже не помню точно гуляла здесь с папой или нет я даже для себя хотел вот этот вот этот вот скажем так пейзаж асфальтированная дорожка она та же осталась не чуть не изменилась хотя ее уже и меняли вот, но она от такого же размера сейчас я вам покажу ее она друзья вот такого же давайте сфокусируемся камеру вот она такого же размера осталось ничуть не изменилась Смотрите, друзья вот он вот он этот самый парк дорожка птички поют солнышко все не дождик был небольшой видите да асфальт немного мокрый темный такой черный это вон из-за влаги друзья смотрите как красиво хочу вам показать всю эту красоту друзья вообще даже у меня нет слов опять ностальгия я сюда вернулся но уже с видеокамерой, ну, у меня, в принципе, всегда на собой, э, друзья, телефон, друзья, я снимаю на камеру э, телефона, поэтому, в принципе, видеокамера у меня всегда с собой, но у меня не всегда такое настроение, как сегодня, чтобы поснимать себя, поснимать этот город прекрасный, э, красивый, который называется, друзья, Зеленоград, от слова зелень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 Я думаю, это редкий кадр, я заслуживаю за это а громадный жирный лайк, какой-нибудь интересный, друзья, комментарий от вас. Давайте тихонечко ее подойдем, подкрадемся и посмотрим. она наверх видите на самую макушку а дерева это еле или сосна если не ошибаюсь короче запах здесь неимоверный стоит также здесь очень много белок но хотя бы чуть-чуть не удалось поснимать какая-то девушка с коляской гуляет друзья вот это вот лавочка здесь я тоже в детстве сидел она совсем не изменилась такая же урна для мусора вот даже можете посмотреть давайте с вами посмотрим там мусор какая банка пива валяется ну из-под пива пустая уже такая вот лавочка вся уже древняя э, следят от, э, от старой краски вернее она облазит уже ну и такой вот друзья такой друзья вот парк Друзья, а вот здесь мы белку с вами увидели, которая бегала. От нас с вами убежала, сверкая своими лапками, пятками, лапками. Вот. Так вот, я просто хочу даже для себя поймать вот эту всю красоту, вот этот ракурс весь. И потом пересматривать. Наверное, очень быстро я двигаю камерой. Вот Давайте так и помедленнее. При монтаже, чтобы это. Да и вообще при просмотре, друзья, чтобы было и удобно монтировать и смотреть, такая, друзья, здесь красота, очень красиво. Смотрите может вы слышите, как птички поют? Я не знаю, буду я оставить на этот видеоролик, друзья. Кстати, вот какие деревья спиливают, жалко. Может старое просто дерево было. Сейчас я к вам лицом повернусь. Друзья, короче, я не знаю, буду ли я э, ставить какую-нибудь музыку на фон, на как это задний фон, правильно сказать, э, чтобы э, я говорил, какая-нибудь музыка играла, может быть из детства, может быть просто какая-нибудь мелодия приятная, друзья. Я пока не знаю. Вот, но знаю я одно точно, то что, кстати, вот вам вот эту майку хотел показать, этот герой Никки Маус, он прям из моего детства, друзья. Но знаю точно, что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 вот, люди катаются, велосипедистки уже, друзья. Был велосипедист, мужик, а теперь какая-то женщина или девушка. Я не успел ее рассмотреть, она пронеслась как пуля, как ракета у меня. Вот, но думаю, я вам, кстати, интересно рассказываю, стараюсь как-то с выражением, как прям, я же рэпер, как читаю рэп, мне на работе говорят, ты прям это, как рэп читаешь в своих роликах. Ну да, друзья, я хочу побольше побольше чтобы было с выражением интересно короче вот так вот опять идет идет гуляет уже собачка вот друзья меня собачка понюхала меня меня за ногу понюхала хорошо не укусила вот такая милая пудельная порода карликовая мне кажется но очень Я вообще обожаю, друзья, животных И диких, и домашних И кошек, и собак, и птичек И не знаю, там и, и волки и, и медведи Не буду я все вам называть, перечислять И белки Но вот, сам иногда даже ловил белку вот. Кто из вас тоже ловил белку, друзья Пишем в комментариях Ладно, если кроме шуток и Вернее, без шуток То здесь довольно классно Конечно, мне хотелось бы, чтобы Народу столько здесь не бродило, чтобы вообще в одиночестве полном, да, наверное, у вас тоже такое бывает, ностальгия, идешь один, никого нет, вот, но, к сожалению, иногда все бывает не так, как мы хотим в этой жизни, поэтому, кстати, лес начинает, как там сказать, вам так, А видите, сейчас вам покажу, вырубают какие-то деревья, выпиливают вернее может вырубают выпиливают и из-за этого очень он какой-то становится как знаете вот как у меня волос годами меньше и меньше также здесь деревьев меньше-меньше и -меньше, я боюсь в итоге просто его сотрут сотрут и все и тельца земли как говорится и будет здесь какие нибудь новостройки будут стоять а давайте пройдемся с вами друзья вон туда вон туда там у нас кстати есть озеро вот, давайте пройдем к озеру посмотрим хочу просто поближе его поснимать я вспомнил я иду прямо около озера друзья друзья иду здесь болото озера кстати какие-то грибочки наверное это я в грибах не очень разбираюсь друзья наверно какая-нибудь поганка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 отправиться к своим бабулькам и дедулькам, поэтому не будем трогать вот этими вот руками, чтобы потом там в рот их мало или там глаз почешу. Тоже слизистая может попасть. Попасть, друзья. Я, например, издум ядовитый, поэтому не, не будем рисковать нашим с вами здоровьем, друзья, моим в первую очередь. Вот. Кстати, я вышел, я здесь, по-моему, болтник в детстве. Ну, лет 30, друзья, я точно здесь не был так чтобы вам показать такое интересное ну вот давайте давайте давайте давайте блин штатива нет неудобно так рукой держать Но ладно думаю будет в принципе нормальный видеоролик я, я руки кстати друзья подкачал Сейчас с грузчиком работаю немного себя так хватку подкачал короче э, такой, такой вот озеро зади меня чуть дальше там можно купаться Называется оно черное, темное Еще его называют Говорят, оно вообще лечебное Здесь грязь лечебная Почему черное? Потому что здесь земля, она черная Ей а, вода в озере окрашивается в темный такой буро-коричневый Черный цвет, друзья Давайте я вам покажу Хватит на меня уже любоваться, себя снимать Давайте я вам покажу Друзья, вот такое вот озеро Красота, да? Как вам кажется, красиво даже мне, мне, вот мне лично кажется, друзья, что здесь даже можно какую-нибудь картину писать. Поэтому, если кто-то из вас э, занимается написанием картин э, на холсте маслом, там, или, может быть, на планшете рисует, вы можете вот такую картину нарисовать живую или э, в электронном виде. Но в электронном, я думаю, не нужно, потому что можно фотографию сделать, скриншот с видео и вот вам картина. А если кто-то рисует кистью от руки, красками, маслом, то думаю, шикарный, друзья. Вид, пейзаж такой вот, да, очень красиво. Меня сволочи комары зажрали и никто это здесь Слепни здесь вроде бы нет, здесь не поля. Кстати, я в полях работал.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 Может быть, им эти места не родные, как мне, да, но им довольно будет интересно, мне кажется, с удовольствием. Они посмотрят вообще на природу. На природу. Может быть даже на меня с удовольствием, а может быть и нет. Может кому-то из вас я уже неприятен, или кому-то буду неприятен. Но меня, друзья, это не особо волнует. Меня реально здесь жрут, хавают, меня чешут ноги. А, но.. Думаю, я это переживу. Вот так вот, друзья, не видно меня. Закусали. Вон видите, я расчесал, у меня уже красное, красное пятно, будет валдырь Такой вот, друзья. Видите, давайте спустимся. Вот так вот, друзья, здесь красиво какие-то бревны валяются старые эти камыши наверное здесь и рыбачат мне кажется но я никогда здесь не рыбачил но мне кажется здесь рыбу можно друзья ловить а вон там он кстати находится питомник он забором таким конкретным огорожен вот от, от этой всей красоты там э, волоси ламы э, какие там все животные лисы были по-моему волки даже ну как зоопарк ну, закрытый вернее, открытый э, заповедник скажем так недавно его сделали может быть лет как 10 может чуть меньше туда мы с вами тоже сходим посмотрим я поснимаю короче друзья вот такой вот такой вот вид э, на мой взгляд Друзья, на мой взгляд, очень, очень, друзья, очень, очень, очень, очень друзья. Уже дождик начинается. Видите, я встал под деревом. Как на зло я приехал поснимать, а пошел дождик. Кстати, друзья, это озеро называется Черным. Вот это именно это озеро, потому что здесь. А черная земля и из-за этого мутная такая набор коричневого цвета вода друзья такая черновато коричневая не могу вам объяснить что, наверное как какао из-за этого оно и называется черное озеро еще его кстати друзья считают лечебным целебным по крайней мере я в детстве вот эти басни слышал ну не знаю так это или нет но говорят что здесь грязь она довольно таки целебная лечебная. он тут по телефону общается не мешает снимать как назло тетенька встала и мешает все друзья здесь даже вот такое вот бревно дерево которое видимо или ветром свалило или она уже от старости то что да видите здесь не огневая древесина видимо ветром свалило здесь уже его подпилили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 а тут озеро а, целебное, да, говорят? Да, помогает от всего. Да? Не, серьезно. Ну, там какой-то ил черный. Ну, говорят, да, то, что там грязь какая-то она. Видите, собак не хочет, значит, не очень. что ты делаешь? Да, еще маленький, я помню, эти басни слышал, то, что... Ну, я вообще как-то охарить начал. Ильбек. Узер-то был, вот так вот проплывали. Вот, вот это уж нифига нет не, зараз этих не было да, да, было остро, поедем. Нет, ну вот это А тут все, гладь была А не укусит? Нет, она не укусит не подойдет А, не подойдет, да Ну хорошо, спасибо вам за информацию Вот, друзья, видите Кто-то говорит, то, что это все а, басни Крылова ну, Думаю, это не Крылова басня, а вы скажете, это мои басни Но ну, думаю, что все-таки это правда, что мне говорила бабулька я даже здесь купался, помню, вот, и как-нибудь э, при вас этот, этот эксперимент, как э, многие блогеры, которые там какие-то эксперименты проводят, проведу. Искупаюсь, надеюсь, я шерстью весь не покроюсь. Я лохматый, но думаю, лохмачу, друзья, или лысея, у меня лысина даже есть, вот, не стану. Поэтому так, ставьте лайки, комментарии и подписывайтесь на меня. Прикинь, друзья, гуляют туристы кто это не знаю куда я не пойду уже меня раздражает везде везде меня находят люди и как-то пытаются ввести в кадр вот и не знаю меня это отвлекает немного а вот тоже на озеро да, полюбоваться тоже полюбоваться а вы местные, нет вообще? Нет, но мы с этой стороны его не видели. Мы обычно там вот где купаются, а тут ага. красота, как будто это не город вообще. Я просто сам здесь жил, просто переехал. Очень красиво. Это вот бедный, да? Вот. да? Вот. Ну, можно... ну, Оно темное называется, темная? знаете, да? Потому что здесь это, здесь глина, говорят, лечебная. Я помню маленький еще был, здесь вода, она длина была. А сейчас я посмотрел поближе, подошел. Уже сверху кино зеленая. А так она темная-темная. Там, наверное, где-то подальше. Вот пляж здесь тоже есть. Там очень как бы Ну где еще найдешь такое, чтобы в вот такой вот Ну да. Согласен с вами. В Москве все ни одного а Ну да, согласен. В Москве уже. А да и здесь не тоже не смотрю потихоньку, шел тоже, уже выпиливают деревья. Что они да, тут вот леса я вот поснимать решил в архив семейный, чтобы Поместить, это. Да, сейчас, сейчас все по, -по, по поспиливают, вот, а потом хотя бы видео включишь и не да везде новостройки одни сейчас, много. да, ставят. Вот. Да. Друзья, вот так вот получается. То, что, друзья, куда я не пойду, везде люди какой-то прям я не знаю как будто я не первый раз замечаю сколько у меня канал уже ему пару лет и всегда что-то пытается помешать мне извне какая-то сила наверное не знаю темная или светлая мои съемки чтобы я как-то сбился растерялся забил сказал, а, я не буду снимать пойду здесь людей много я стесняюсь но, но я, друзья все равно буду для вас снимать ну и для себя тоже вот. Плюс у меня горло болит уже давно, вы по моим видеороликам это все знаете, и я вот приехал подышать, подлечиться вот этим вот воздухом, полюбоваться на всю эту красоту. Видите, даже люди говорят, что где еще такое, даже в Москве такое не увидишь. А, кстати, Зеленоград, друзья, он к Москве, нах... а, к Москве относится, но от Москвы он находится где-то 60 километров, 50 или 60, я точно не не помню не буду утверждать Но где то так вот где-то на общественном транспорте ехать минут 50 на автобусе на электричке на той же вот и довольно таки удаленно от москвы находится вот и поэтому здесь климат еще более более менее такой вот природа есть друзья в москве я думаю вы мало таких мест найдете в самой москве ближе к центру а здесь вроде бы как на отшибе вообще зеленоград друзья строился для для военных, для инженеров, для ученых. Это был закрытый городок, город. А сюда можно было въехать только по пропускам. Для строителей также здесь. У меня бабушка работала по жизни на стройке, и поэтому ей здесь дали жилье, квартиру. Потом и мама сюда переехала. Это дочка моей бабульки. Вот. Потом э, с папой познакомились, я родился. Вот. И мамы уже тоже нет живых, как и бабульки моей но но и квартиру я здесь продал у меня уже здесь не нет я переехал э, в Щелковский район щелково вот но приезжаю сюда у меня ностальгия мне уже друзья 38 лет но я когда здесь оказываюсь словно я на 30 лет назад попадаю в прошлое вот и давайте еще раз посмотрим э, Почему оно, почему это озеро называется темным, черным или коричневым? Вот. Попробую я ролик смонтировать, для вас интересно. Не знаю, как я рассказываю вам с выражением или нет. Пишите в комментариях. Нравится вам, друзья, смотреть меня или нет. А также ставьте вот такие жирные лайки и комментарии обязательно. Ну а кто не подписан, подписываемся на мой канал, который называется Друзья Жека. И нажимаем на колокольчик. Бьем, друзья, в колокола. Вот Это тоже желательно. Потому что тогда вы будете получать оповещение о моих самых свежих и новых видео, видео, видеороликах, друзья. Друзья, давайте уже пойдем. Будем уже отходить от этого загадочного, а может быть даже околдованного, заколдованного, друзья, озера. Магического. Не знаю, как, как это сказать. Чтобы это было более крипово, более так вот страшненько, да, как там какие-нибудь страшные истории на ночь. На самом деле нет, друзья, это очень хорошее место, очень светло, рядом храм, друзья, находится. Я вам его покажу. Но вот потом, может быть, даже зайду на его территорию в другом видео и поснимаю для вас этот храм. Вот. А пока давайте, наверное, пойдем. Пойдем дальше в парке, прогуляемся с вами. Вот. Видеоролик и так уже длинный получается. Поэтому я как-то вот.. Э всегда и дождик видите дождик все сильнее друзья и сильнее друзья выползли мы с вами на тротуарную, на тротуар на дорожку на, на пешеходную вот и знаете даже вот дышится как-то иначе потому что вокруг деревья зелень природа дождик пыль вся села а, плюс еще лето сейчас август а, 9 нет подождите 7 августа вот и очень душно на улице плюс 27 вот, и дождик он как-то вот... А...